В 15 веке не все монастыри были либо мужскими, либо женскими. Были такие монастыри, где подвязались и монахи, и монахини. То есть были общие монастыри. И вот в монастыре введения Пресвятой Богородицы был именно таким. Поэтому супруги поступили в него вместе, взяв, конечно, при постриге другие имена. Стефан был наречен Сергием, а его супруга Васа поступила в монастырь с именем Варвара. Когда благочестивые супруги ушли в монастырь, дом их остался пустым и со временем разрушился. И так, так и стоял в разрушении. А и вот в 1830 году, то есть уже через много лет, практически через 300 лет, в Мандере, на, на месте, где был дом родителей преподобного Александра, была построена часовня во имя самого преподобного Александра Свирского. На ней была табличка с надписью. На 7 месте стоял дом преподобного Сергия и преподобной Варвары. Родителей преподобного Александра Сверского. Здесь же было рождение и жительство и самого преподобного. Внутри часовни в виде иконостаса висел поясной образ преподобного Александра Сверского. А по бокам во весь рост были изображены схемонах Сергий и схемонахиня Варвара. В годы безбожия часовня, как и многие святыни, была разрушена. Сама же могила родителей Александра Светского бережно сохранялась в монастыре обведения Пресвятой Богородицы, пока большевики не разорили обитель. Многие храмы монастыря были тогда взорваны, а над огромную плиту с могилы Схимонахи Сергия и Схимонахини Варвары положили фундамент строящегося скотного двора. Сейчас могила преподобных Сергия и Варвары и часовня восстановлена. После того, как родители преподобного Александра скончались в монастыре, сам Александр стал просить игумена отпустить его с Фаламского монастыря в какую-нибудь глушь, потому что слава о его молитвенных подвигах и трудах стала распространяться по округе. И в монастырь стали приходить люди, чтобы посмотреть на Монах, то есть такого, который так подвязается. И избегая этих любопытных взглядов, будущий святой захотел просто удалиться от всех. Он не хотел людской славы. Но игумен не захотел отпускать его. И тогда ночью на молитве Александру было видение. И голос, опять Божий, призвал его все-таки убедить игумена и удалиться в глушь. Проснувшись, он рассказал о том видении игумену и снова стал просить его отпустить. Игумен тогда понял, что есть воля Божия на то, чтобы Александр ушел в глушь отшельником, и он разрешил ему удалиться. Александр удалился в лесную глушь. Это находилось... Это место недалеко от реки Свири. Сейчас на этом месте стоит Александр Свирский монастырь. А тогда это были непроходимые леса, и внутри было озеро, очень красивое, которое сейчас называется Святым. Там Александр стал проводить время в молитве, в посте. Конечно, он терпел скорбь, были и дьявольские искушения очень сильные, холод, болезни. Но он продолжал молиться, и Господь его укреплял. Однажды он почувствовал себя так плохо, что не мог встать, и Лежа пел псалмы Господу. И тут явился ему ангел Господень, осенил его крестом, и он исцелился. Прошло еще несколько лет, и однажды, во время молитвы, он услышал голос Господь. Говорил, что очень скоро на том месте, где подвязается преподобный, будет монастырь, и к нему будут приходить люди, и он не должен их отвергать, а должен стать для всех духовным наставником. Преподобный, конечно, хотел остаться в безвестности, но не мог пойти против воли Божией, стал только молиться Господу, чтобы не впасть в тщеславие, потому что вот этого он боялся больше всего. И вскоре после этого он встретился с человеком. Звали его Андрей Завалишин. Это был дворянин, который охотился вместе с друзьями в этих лесах на оленя и заблудился. В поисках дороги он вышел к озеру и увидел преподобного Александра. Он стал просить его рассказать о его жизни, говоря, что... Давно видел над этим, на этом месте божественный свет. Александр очень расстроился от такой просьбы. Ему не хотелось рассказывать о своей жизни. Но он вспомнил слова Господа о том, что к нему будут приходить люди, и он не должен их отвергать. Тогда он рассказал Андрею Завалишину о себе. И наставил его в истинной вере, потому что дворянин не отличался особым благочестием. После разговора с преподобным Андрей стал приходить потихоньку к вере. Преподобный стал его духовным отцом. И очень скоро так возгорелось сердце любовь к Богу у дворянина, что он решил стать монахом. Александр благословил его, и он поступил в братью Валаамского монастыря с именем Адриа. Впоследствии бывший дворянин Андрей Завалишин Адриа, игум, стал игуменом основанного им Андрусского монастыря на восточном побережье Ладожского озера. Этот монастырь славился тем, что наставлял на путь истинных ближних, бывших разбойников. И так случилось, что сам святой Адриан пострадал от рук разбойников. Память его отмечается 8 сентября. После этого скоро стали приходить к преподобному Александру люди, которые узнали от этого Андрея Завалишина о таком дивном святом. Приходили за советом, за помощью. Также стали приходить желающие вместе с ним подвязаться. И стали рубить деревья, строить кельи. И стал потихонечку... Основываться в монастырь. Но преподобный Александр, желая уединения, недалеко основал себе место, назвал ее отходной пустынью, где удалялся, чтобы побыть хоть какое-то время в отдалении от людей. В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного в запобедном месте, ему было явление живоначальной троицы. Преподобный ночью молился в отходной пустыне. Вдруг восиял сильный свет, и святой увидел вошедших к нему трех мужей, облаченных в светлые белые одежды. Освященные небесной славой, они сияли чистотой, ярче солнца. Каждый из них держал в своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, обредя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали, уповай блажение и не бойся. Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова пал на колени, взывая о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел исполнить указанное. Преподобный спросил во имя, кого должна быть церковь. Господь и сказал, возлюбленный. «Как видишь говорящего с тобой в трех лицах, так и созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». И тутчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и он стал невидим. Еще раз отмечу, что в истории русской православной церкви это... Божественное исхождение Пресвятой Троицы, это возможность святого увидеть физическим зрением Бога было единственным. Возникает вопрос, почему вот Господь именно в это время, в 1508 году, явился этому святому. Здесь это связано с духовным состоянием Руси в 15 веке. Дело в том, что в это время... По Руси распространилась очень страшная ересь. Называлась она ересь жидовствующих. Пришла нас с гостями из Литвы. Суть этой ереси заключалась в том, что Господь это не Пресвятая Троица. Бог Иисус Христос рожден от Господа подобно другим людям. И такую ересь литовцы стали аккуратно хитростью распространять не только среди народа ну и среди священства. И очень многие священники, к сожалению, поддались этой ереси и, соответственно, стали учить этому народ. И вот, чтобы спасти Русь от такой беды, ересь – это всегда беда, и Господь является именно в этот период избранному для этого угоднику Божию. В том же году как велел Господь, была построена деревянная церковь живоначальной Троицы. В 1526 году на ее месте воздвигнута каменная. Сразу же по построению церкви стала основываться обитель. Братья стали упрашивать преподобного принять священство и стать их игуменом. По своему смирению преподобный Александр долго отказывался, считал себя недостойным. Тогда братья стали молить святителя Сеерпиона, архиепископа Новгородского, чтобы он убедил преподобного принять сан. И тогда будущий святой согласился. И в том же году преподобный ездил в Новгород и получил посвящение от святителя. И вскоре стал по просьбе братья игуменом нового монастыря, который мы сейчас знаем как свято монастыря во имя Александра Свирского. Монастырь возрастался и стал духовным центром Северной Руси. Северной Лаврой стали его называть. При Поудобном проходили люди за советом, за помощью в разных житейских нуждах, прося исцеления от болезней, и святой всем помогал, всех наставлял в истинной вере. Приходили и желающие поступить в монастырь, и под его руководством, под руководством Александра Свирского становились добрыми иноками. Так утверждалась истинная вера на Руси и происходила борьба с ересью. Ну и в последующем эфире я подробно расскажу о деятельности преподобного Александра Свирского уже как игумена, как настоятеля новой обители. А сейчас я с вами прощаюсь, желаю вам, дорогие братья и сестры, помощи Божией молитвами этого дивного святого. Храни вас Господь!